Здравствуйте, Здравствуйте, Марина. Что ты делала, что мне Татьяна научила в Камтазе? Ну хорошо, значит, сейчас мы продолжим обучаться в камтазии Сейчас я включу экран, включу Камтазию. Вот смотрите, вот она камтазии Вот я по ней два раза кнопкой левой мышкой щелкаю. Видите, создать проект вот тут, видите? Кнопка «Создать yeah. проект». А у там, меня... там, вот они висят, вот смотрите, вот они висят, вот они висят, то, что вы создавали. Вот. Uh -huh. А вот здесь «Создать проект». Когда можно открыть проект, «Открыть проект», пожалуйста, вот эту кнопку «Открыть» и тогда выбираете вот здесь вот и открывается. Тот проект, который вам надо. Вот теперь смотрите, новый проект у нас открылся. Мы, когда открываем новый проект, сразу идем, я вам говорил, вот на эту кнопочку, uh -huh. вот сюда. И здесь открываем параметры проекта. И выставляем здесь то, что нам требуется. 1280 на 720. Uh -huh. У нас сегодня тема будет создание stories в видеоредакторе. Uh -huh. Значит, э, сначала мы будем оформлять эти, э, ну, значит, stories заготовки сделаем с вами в PowerPoint. Uh -huh. А потом окончательно оформим в видеоредакторе. Я покажу, как это все делается. Вставляем текст. И «Рассчитать» кнопочку нажимаем. Он рассчитывает. И вот смотрите, для кого мы пишем. Примерно 10-11 класс. Да? Возраст примерно 15-16 лет. Текст рассчитан. Ну, вроде он все нормально. подходит. Да, вот этот партнерский кабинет. Вот сюда вот она приходит. Вернее, в анкеты она попадает, вот здесь, в новые. Uh -huh. новые анкеты. Здесь вот здесь вот будет гореть, когда анкеты, здесь будет гореть, вот видите, структура горит, 12 человек у меня в структуре, а здесь вот будет гореть новая анкета. Новая uh -huh. вы ее потом откроете и так далее. То есть, ну вот смотрите, структура, вы вообще заходили в партнерский кабинет? Да, ну это, это я уже знаю, да, я по... Здесь, здесь есть... вам посмотреть анкету, да, посмотреть анкету, вы спокойно здесь да. можете посмотреть uh -huh. все и так далее. Ну, а подтвердите ее, если у вас новая анкета, вы ее спокойно подтверждаете. Человек получает сразу кабинет, получает сразу, ну, и вот таким образом, значит, он попадает в вам в программу. Вот здесь никаких вложений делать не надо, получается, да? Значит, специальная партнерская программа, вложений делать не надо. Мы регистрируемся в этой компании, то есть в компании Викроста, бесплатно, также регистрируемся в специальную партнерскую программу бесплатно. То есть вложений делать не надо, да? И что нам остается только? Нам остается только приглашать теперь, продвигать эту свою реферальную ссылку. У нас имеется реферальная ссылка, да? Мы там ее берем. Вы знаете, где ее брать, да? Знаете? Да. да. Вот. Мы берем реферальную ссылку свою в партнерском кабинете и приглашаем. Либо партнеров, там есть два варианта ссылок, для приглашения партнеров и для приглашения клиентов. Клиентами будут сетевики, им нужны инструменты для того, чтобы развивать свою компанию, им нужны. И они по вашему приглашению какой-то инструмент в компании, а, а вы получаете доходы от их покупки, то есть вот он за 10 тысяч что-то купит, вы 15% с первой линии, то есть сколько это будет, полторы тысячи рублей, вы спокойно, ванна упадет в партнерский кабинет, эта сумма придет, чтобы по вашей рекомендации человек зашел, ему продали, не вы, а продали специалисты отдела продаж, ему продали вот эту продукцию на 10 тысяч, а вам пришло, пришло вознаграждение за ваш труд, что вы приглашали. Полторы тысячи рублей. И ежемесячно эти, пола, эти суммы выводятся. Я это спокойно могу вам говорить, потому что на мой счет ежемесячно выводятся мне на карту на сберегательную Выводятся, значит, я привязал карту ну, к своему аккаунту в партнерском кабинете. И мне на карту выводятся деньги ежемесячно. Я вам не вру, я вам честно говорю. Все делать? Значит, смотрите, 16 на 9 раз, смотрите, все уменьшилось, да? Видите? Uh -huh. Вот. Практически было широкое, стало поуже. Все. Заготовки мы сделали. Можем теперь пункер point закрыть, он нам не нужен, да? Теперь нам наша задача загрузить все файлы в Камтазию. Мы делаем сторис. Сторис нам известно формат какой. Параметром проекта возвращаемся. Смотрите, у нас 1280 на 720. А у сторис mm -hmm. будет наоборот. 720 на 1280. Вот сюда mm -hmm. вам Татьяна показывала на прошлом mm -hmm. занятии. Заходим в настройку. И вот здесь вот ставим наоборот цифры вот здесь uh -huh. 720 720 вот здесь а вот здесь 1280 1280 применить все видите вот у нас стал формат stories и теперь картинка человек может спокойно прочитать да? uh -huh. то есть смотрите Задача не просто сделать движущуюся штуку, но чтобы, самое главное, для чего мы это все делаем? Это реклама. Это должна, человек должен успеть все прочитать. Вот уже можно сказать, видео готово. Но оно без звука. Неинтересно, да? Ну да мы да. должны поставить какую-то музыку. Ну давайте, к примеру, поставим любую музыку. Я... Угу. Вот и все. Теперь мы должны что сделать? Вывести этот это видео. Вот теперь это у нас с вами видео. Но оно у нас… Добились того, что хотели, правильно? Mm -hmm. У нас видео создалось, правильно? Я останавливаю демонстрацию экрана. Mm -hmm. Так, Марина, скажите, вам понравилось сегодняшнее занятие? Ну еще бы, конечно, конечно понравилось, настраивать, надо сейчас пробовать учиться. Теперь вы поняли, как можно создавать, используя PowerPoint и используя вот эту Камтазию, можно создавать уже полноценные видео такие, да? Ну теперь я поняла. То есть, был, в принципе-то, получается, что я все примерно так и сделала. Я зашла сначала в PowerPoint, там создала, потом сюда в Камтазию загрузила, и здесь уже, уже тут колдовала. Ну, наколдовала, но ну, мне не понравилось, конечно, но все равно уже как первые шаги уже есть, уже что-то запоминается. Сейчас Запоминаю вы вот еще это. раз рассказали, да, еще раз повторила, повторение «Мать учения». Буду еще пробовать. Обязательно. Mm -hmm. Нужно обязательно тренироваться. Если вы конечно. не можете практически сами делать, то, что я вам рассказываю, mm -hmm. видите, я быстро рассказываю, потому что я уже это знаю, да, как да. это все да. делается. У меня это вот занимает я... несколько минут. Несколько минут. Да. У вас это займет ну, сначала час, может быть, два. Да больше, больше. Я сидела, наверное, два с половиной ковырялась. но первый oh. раз, конечно, но все равно я же это начала уже. Когда кто-то показывает, Легко. Потом повторять. Вот. Тем uh -huh. более, что я же вам потом еще и видео отправляю. Вы можете уже используя uh -huh. этот видеоурок спокойно, да, да, воспроизвести, да. так сказать, освежить в памяти. И, и я вот здесь вот поняла, что я напутала, потому что я его выкладываю в Телеграм или в WhatsApp вот выложила. Ролик красивый получился. Хотела сделать в это видео в Инстаграме. В Он мне половина головы отрезал. Понятно, значит, все размеры не установилась. Итак, Марина, mm -hmm. сегодняшний урок вам понравился? Очень, очень, прям вообще все здорово, классно. Я, я очень вам благодарна. Прям сейчас столько времени на меня уделяете. Ну, это, прям вот я не знаю, я в восторге. Спасибо вам большое. Ну вот, и вам спасибо, вы у нас прилежная ученица. Давайте про прощаться. Теперь следующее ага. занятие у нас будет в пятницу. Там ага. Вы же видите, мы же стараемся, для вас же стараемся. Понятно, сделать. да, конечно. Обучение вот ваше, вот именно они, они пересекаются, вот именно что в тему, что и Кантазия, и PowerPoint, и одновременно сейчас уже и YouTube пошел. вообще это прям я, я прям вообще так, так классно, я прям слов не могу подобрать. Что вот, оно, вот именно то, что то, что я хотела, чему я хотела научиться, к чему я стремилась, вот то я сейчас, вот сейчас вот получаю в ваших уроках. Ну, я вот требую. так думаете, я буду стараться. Значит, Марин, просьба такая: не откладывайте дело на понедельник, на субботу-воскресенье. Вот. Лучше сразу делать, вот, чем завтра вот. встанешь да, конечно, я согласна. Вот, поэтому вот прям по горячим следам. Раз, раз, раз, раз, все сделали. Договорились? Хорошо. Конечно, конечно. Ну все. Договорились. Мой учитель, я не подведу. Хорошо, молодец. Ну, доброго. Спасибо вам, большое. Всего доброго. Успехов вам, давайте делайте все дальше. Спасибо.